Здравствуйте, сейчас вы увидите очередное видео, в котором рассказывается, что на самом деле все не так, как вы, как вы думали раньше Что в действительности все все так, как на самом деле И, конечно, вы скажете, что много таких видео, много таких деятелей, которые записывают такие вот видео странные Ну что же, послушайте еще одно Да, зовут меня Юрий Но Это не важно Важно следующее. Итак, я хочу рассказать вам неск... изложить вам несколько сюжетов, которыми появились при размышлении о плит, о теории тектоники плит и о рельефе дна мирового океана и рельефе Земли континентальной Коры, которые, конечно, как, как мне кажется, эти сюжеты довольно интересны. Начнем с рельефа дна океана. Что я хочу сказать? Ну, здесь ничего не будет такого вот про расширение Земли, ничего не будет. Даже про, даже про конвекцию особо не будет. Всякие такие вещи сложные не будут. Не будут упоминаться, только очень простые наблюдения. Вот я уже говорю, как настоящий фрикозавр. Простые наблюдения. Первое простое наблюдение. Как вы видите, если мы рассмотрим рельеф среди наоконических хребтов, я надеюсь, что вы знаете, что это такое, и, как, и то, как их появление объясняется в тектонике плит, вы, наверное, знаете, да? но я могу напомнить, что конвекция, то есть поднятие более плавучих участков мантии, раздвигает, ну, когда он достигает поверхности, раздвигает поверхность. И это внутреннее движение вверх-вниз приводит к внешнему движению в разные стороны. То есть как бы конвекция. Не будем говорить, чем она там вызвана, по мнению разных ученых. Это не важно. Важно следующее. Вот, утверждение первое. Шокирующее. Не существует никаких веществ изотропных и никаких способов разорвать изотропное вещество так, что образовалась такая вот гребенчатая структура, такие вот уступчики. Ну, вы видите, что э, идут трансформные разломы от края океана до края океана, а между ними центральный разлом, центральный разлом хребта идет так, что вот эти вот участки, ограниченные соседними трансформными разломами, как бы независимы друг от друга. Вот поскольку они идут как бы независимо, ну, то есть, есть, конечно, пресекают несколько трансформных разломов, но зачастую, зачастую происходит такой разрыв, такие -то точки не... Точки разрывов существуют в, в линии центрального хребта. Вот поскольку они существуют, постольку, постольку... эти участки и независимы. То есть я предлагаю такое утверждение, что невозможно не прийти к выводу, что сначала появилась такая э, решетка, сетка... Не сетка. Такая вот решетка, забор такой, частокол э, трансформных разловов, а потом уже появился срединный разлом вот насколько это соответствует титоне плиты, я <со совсем точно не скажу но, по-моему, никак никак не соответствует вот, сейчас я хочу прервать первый сюжет и обратиться к такому интересному наблюдению да как же, же по-настоящему разливается твердая подложка под действием напирающие вниз до да, под действием напирающей вниз как потоком чего-то такого жидкого ну и как бы жидкого вот это вот какой-то вулкан на Гавайях это действительно кора такая корка корка когда застывает сверху а снизу снизу льется ну будем считать мантия и вот что мы видим можно это посозерцать что мы здесь видим? Видим, что линии дивергентных границ, они так они реально как бы плывут, форма их плывет. Понятно почему? Потому что вещество не обязано набросать во всех местах одинаково с одинаковой скоростью, но оно обязано дифундировать, на самом деле, да? Вот даже здесь что-то такое образуется новенькое, старые застывают, быть может разломы довольно такая живая картина, но то, что я хочу сказать, то, что я хочу, на, на, на что хочу обратить внимание, то, что, конечно, здесь нет никаких, никаких ступенчатых гребенок и трансформенных разлобов тоже нет, что очень логично, их и не должно быть. Так, теперь вернемся к, к нашей каре.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 Почти. А если плот, то тоже так ступенчато. Это очень-очень удивительно. Ну ладно, это был аргумент от такого неведения, да, то есть, ну, невозможно затронуть штору, разорвать так, чтобы были ступеньки. Кажется, что невозможно. Да? Если тянуть в разные стороны, по крайней мере. Конечно, как-то это получилось, значит, как-то это возможно. Ну вот, на что же это похоже? А теперь я хочу перейти к сюжету 2 То есть я показала, что это, как бы, мне кажется, не похоже Сейчас покажу, что это похоже так, перейдем к статье Волынского Волынский такой человек, который занимается полимером вот у него полимерная такая вот подложка, на ней наполеон твердый ну, слой, слой твердого металла, платины подложка была растянута в разные стороны вот, видите на перпендикулярном направлении стяжение появились трещины, как бы трансформные разломы, а параллельно, так как гребеночка. Гребеночка мы не видели, но посмотрим, может быть, увидим. Да, и сам, сам этот Волынский, сам исследователь, он указал на сходство того, что он видит на своих микропленках и того, что он видит на дне Мирового океана. Так, сейчас перейдем к Мировому океану. Посмотрим повнимательнее. Может быть там тоже гребенку увидим. Кто его знает. <свистит> вот мне кажется мы ее все-таки видим. Такое у меня ощущение. Так, где мы ее получше можем увидеть? Точно везде одинаково. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. А, здесь же почти нет линии никакого. У меня интернет не грузит. Не грузит у меня интернет, к сожалению. Ребенка есть, тем не менее. Так, я все-таки покажу свою топологию. О, топография, извините. Может, мы ее увидим без этого сала, без Google, ее уже. Мы ее должны видеть. Вот она. Отлично, ребенка. Ну, конечно, не хочет чтобы ее увидели. Ну, и все, увидим. Мы видим гребенку. То есть, в принципе, следы сжатия в направлении перпендикулярно крипто мы видим. Так что, может быть, нам не показалось, что и Волынского, может быть, не показалось. Во, хорошая гребенка, все. Считаем, что мы ее увидели. Так, а теперь, может вернемся мы статье статью и посмотрим еще кое-что. Главное на что. Да. Он, он даже смог определить. Ну, в предположении некоторых геотехнологических вещей, он смог даже определить прочность коры на основании расстояния между разломами. Но ну, я это показывать не хочу, потому что Потому что я хочу показать другое. Итак. Ну, понятно, что как-то преследование из этой формулы. Как вы следует из такого смысла? Чем сильнее растяжение, тем больше будет разломов, тем меньше будет расстояние между ними. Есть обратная пропорция. Кажется, мы что-то такое видим и на поверхности дна океанов. Давайте посмотрим. Так, я уже начал тупить несколько. Потому что... Да, это для тех, кто понимает, кто не купит. Вот посмотрите. Например, в Атлантическом океане, в Атлантическом океане у нас э, довольно часто идут разломы. Это значит, что здесь довольно было большое натяжение. Если мы принимаем модель Валыского, конечно. Вот. В Тихом океане разломы идут реже. И в соответствии с моделью Валыского растяжение было гораздо меньше. То есть напряжение здесь было, вызвавшее эти, эти разломы по модели Валыского, было меньше в Тихом океане, да, вот здесь вот, чем здесь вот в Атлантическом океане так, я бы переключился эй, не переключился, извиняюсь Ох, переключаюсь, так вот, смотрим Атлантический океан разноводут часто, часто, часто, часто, часто часто значит, натяжение было большое, которое их вызвало вот Тихий океан разноводут реже раз в пять, как минимум от они стали больше и соответственно натяжение было гораздо меньше во столько же раз если конечно проще одинаковая если вязкость подложки одинаковая если все это вот одинаково то это зависит только от натяжения да еще мы видим кстати даже в пределах одного тихо океана тот же самое это удивительно на самом деле что модель того что Интересно, да Да-да-да, мы видим Кроме того, корреляцию определенную, Возможно, мы видим корреляцию Там, где движение было меньше По модели Волынского Там, где разлов меньше Там вот Мы не видим, например Центральной впадины в репте, Напротив, какое-то поднятие А там, где движение было больше Это, кстати, важно Потому что, если, если мы прямо на Волынского Мы обязаны принимать, понимать Что вот эти вот э, Края, они сжались больше И там, где сжалось больше По модели Волынского, там мы увидим желобок в центральном, центральном крипте в центральном разломе то есть, как бы, даже, мы даже видим что-то что-то, как бы, даже даже некое предсказание можем делать и проверить вот здесь еще больше щель, да, еще больше разломов Но они здесь даже как-то похожи на какую-то ряпь чем на разломы интересно, да? вот, это был сюжет номер два Так, сюжет, один, на что это не похоже, да, то есть то, что вещество так не разрывается, если тянуть с краев. Ну, правда, вот, конечно, конечно, но тектоника штука такая, что очень по-разному можно представить себе зависимость, ну, как бы сказать, сцепления, вот это вот внутреннее движение с внешним. Может, там не совсем за края тянулось где-то, но, но, правда, мы даже понимаем, что картинка симметричная, поэтому логичнее предполагать, что если уж тектоника плит верна, то... Растяжение симметричное. Да. Но если мы, мы на модель Волынского, то представить, что так раскололось можно. Фактически... Ну, но тогда, тогда обращается причина... Со следствием причина разломов и следствия то самая границ, континентов, которая, которая заставила вегенера предложить, предположить, что они были единым целым. Идеологи это не принимали, потому что не видели механизм, как это было подсучиться. Вот реально, идеологи не видели механизм и говорили, ну, совпадение. Нормально, да? Вот. А потом увидели механизм. То есть они, когда, когда показалось, что вот эта вот конвекция, который объясняет, может объяснить движение плит, то они приняли, сразу же признали мобилизм, движение континентов. Вот. А здесь наоборот. В модели Валыцкого получается наоборот что центральные границы скорее является следствием того, что континенты оказались вот здесь и здесь. А уже оказались они здесь по совершенно независимым причине. Да, это такое шокирующее утверждение. Ну, раз уж я сделал такое видео, почему бы не делать шокирующее утверждение? Вот. И согласно не тепли кстати говоря, вот этот хребет они, Атлантический, он развивается с гораздо меньшей скоростью, чем технианский. По Адальеволынскому наоборот. Ну, в смысле, как наоборот. Конечно, мы не можем так однозначно уравнять скорость движения с напряжением, но есть как бы два таких, два утверждения, связь которых следует получше, получше сопоставить самостоятельно. Утверждение Сетунки-Плита. Скорость движения Техотического крипта больше, чем скорость движения Атлантического крипта. Утверждение Баналеволынского. Напряжение в хребте Атлантическом больше, в несколько раз больше, чем напряжение в Тихоаньянском хребте почему-то следствие просто следствие морфологии да, и эта модель хотя она, ну, она была сделана на она была проверена, она, она построена на плоских пленках, а здесь сферы и как раз сферичность может быть объясняет почему же существует центральный хребет на плоскости не было подцентрального бы разлома. Вероятно, не было подцентрального бы разлома. А здесь есть. Возможно, на сфере действительно центральный веса наиболее слабые в плане разрыва. Ну, это такое предположение. Что, может быть, это действительно имеет смысл. Может быть, нам не показалось. Не показалось, что вот эта вот морфология трещин очень похожа на то, что у Валенского на пленках. Самого Валенского, может быть, это не показалось. Вот. А как это совестить те кто не но мне кажется никак не совестить итак вот два сюжета было ну типа третий сюжет я думаю третий полусюжет потому что я его не буду развивать вот посмотрим на некое такое место место место место вот такое место мы говорили о рельефе, рельефе на сейчас поговорим о рельефе континентальной коры и, так сказать, сопутствующих, вещей, сопутствующих участков э, рельеф. Ну, вот такое вот простое утверждение. Рельеф. Э, вот это вот... Даже не знаю, как назвать это все. Вот это вот... Вот это вот всего рельеф похож на застывший фреид. То есть на такой мега-оползень, который так вот расплескал континент и застыл физически это возможно в принципе потому что как раз таки при большом давлении твердый тело начинает плыть то есть, то есть если бы что-то вызвало такой облазин, то континент бы поплыл бы довольно далеко потому что чем больше участок, который начинает плыть, тем он конечно гораздо дальше плывет ну, просто всего того, что больше Гравитационные силы этого посылают. За... <гум> То есть чем, чем больше, не знаю, что бы мы ни взяли, да? Большой кусок коры там отломился и спустился по планете он пройдет дальше, чем если маленький отломится и скатится. А континент, континент, вероятно, пройдет всю, всю землю. Ну вот, доказательств не будет, наверное, никаких. Какие могут быть доказательства? Ну, похоже на застывший фалинит То есть на чисто поверхностное явление Можно было бы поговорить, конечно, о том, что структуры на поверхности океана я вообще какие-то такие Ну, сложно представить, что они образовывались конвекцией Ну, это, это были бы сложные аргументы, я не хочу не хочу их приводить, вот Потому что это всего лишь, ну, скажем так Подпорка первым двум сюжетам То есть если мы считаем, что вот эта штука появилась Что этот рельеф на дне океана На поверхности океанической, океанической коры Появился вследствие Появился Не, не является причиной, а является следствием, Потому что какие-то, как казались как-то вот оказались на этих местах, были вместе, оказались на этих местах, то причина сегодняшнего контента может быть только оползнем. И вот я и говорю, действительно похоже на оползнь, Похоже на то, что они стали себя, ну, как такие куски, даже местами жидкие, которые расползлись в разные стороны, или даже разметал в разные стороны. Ну вот. Извиняюсь. Может быть, за этот сюжет сказать хотелось. И напоследок я хочу показать, как же это выглядит все глобально. Вот можно можно полюбоваться на на глобальную картину. Так, сейчас я буду свое лицо. Вот. поговорить об этой глобальной картине стоит но я думаю, что уже сказано достаточно уже прошло довольно много времени и на этом стоит завершить наш разговор итак, вы слышали очередное видео, которое, которое доказывал или в котором было рассказано о том, что в действительности все не так, как на самом деле спасибо за внимание